Сегодня мы поговорим на тему «Господне свидетельство всем народам». Как написано в Евангелии от Матфея, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Сегодня множество людей в Церкви пытаются по знамениям времени определить близость Второго пришествия Христа. Одно из таких знамений мы наблюдаем, например, возвращение евреев в Израиль. Однако Иисус Христос в вышеупомянутом стихе дает наиболее ясный признак своего второго пришествия на землю. Конец придет лишь тогда, когда Евангелие будет проповедано всем народам во свидетельство. Слово «свидетельство», которое использует Иисус в данном стихе на греческом языке, буквально означает «быть свидетелем какого-либо факта или происшествия». Иисус Христос в данном случае говорит не просто о проповеди Евангелия, но о том, чтобы преподносить его как свидетельство. Другими словами, Господь говорит, что проповедь Евангелия имеет силу только тогда, когда оно подтверждается жизнью, доказавшей реальность Евангелия. Вы, может быть, думаете, что в Америке, стране, где существуют тысячи евангельских церквей, Евангелие несет должное свидетельство. Только в одном отдельном взятом городе на юге США находится более двух тысяч евангельских церквей, одна из которых насчитывает свыше 15 тысяч членов. Однако во многих таких церквях истинное Евангелие Иисуса Христа искажено. Среди их членов невероятно большое число разводов, и многие молодые люди, не состоявшие в браке, ведут далеко не христианский образ жизни. Вы спросите, как такое возможно? Дело в том, что... Несмотря на активную проповедь Евангелия в этих огромных церквях, люди не подкрепляют эту проповедь свидетельством того, что Иисус Христос господствует в их жизни. Такие люди не являются истинными свидетелями ни в своем городе, ни в своей нации. Конечно же, есть и исключения. В этом же городе я знаю несколько молодых служителей, которые стали уделять больше внимания личному общению с Богом. Когда они проповедуют Божье Слово, их слова звучат с силой и авторитетом. Евангелие, которое они проповедуют, подкреплено свидетельством близкого общения с Богом и праведной жизнью. В свою очередь, они стали замечать изменения и в жизни их членов церкви. Также я вспоминаю одного пастора баптистской церкви, который как-то захотел начать строительство большого нового здания для своей церкви. Численность членов церкви быстро росла, и он принялся изучать механизм роста церкви. Однако... Некоторое время спустя его супруга стала все чаще молиться и обращаться к Богу. Вскоре и сам пастор начал делать то же самое. Он сразу же отбросил в сторону все мечты о большом числе членов и начал воистину притворять в жизнь то, о чем проповедовал. Для одной из своих последних проповедей пастор поставил перед церковью большой экран и сказал собранию, Дух Божий говорил мне о грехах нашей церкви. Сегодня мы воочию увидим эти грехи. Затем. Кадр за кадром. Пастор показывал грехи на экране, внебрачные связи, деяния, пьянство, наркоманию, порнографию. Далее он начал проповедь. Мы не будем приступать к строительству нового здания для нашей церкви. Прежде всего, мы должны будем навести порядок в живой Господней Скинии здесь, на этом месте. Нам сначала нужно научиться жить по Евангелию. Сегодня в этой церкви Мощное действие Святого Духа. Люди обращаются к Богу, изменяют свою жизнь, и все это потому, что слышат Евангелие, подкрепленное свидетельством. Я просто поражен тем, что в наши дни огромное число служителей, как молодых, так и более старшего возраста, стремятся найти методы для наиболее эффективного роста церкви. Проповедники собираются на семинары, съезды, собрания, на которых молодые профессионалы в области служения с помощью различных диаграмм и исследований стараются научить строить большие церкви. В то же самое время другие стремятся к пробуждению, ищут особые методы, надеясь добиться того, чтобы Дух Святой сошел на их церковь. В настоящий момент миссионерские организации более чем когда-либо отправляют своих работников по разным странам. Их лозунгом стали слова «Нам нужно больше людей для работы на ниве миссионерства, больше мужчин и женщин, способных приводить людей ко Христу». Однако. Очень много посланных миссионеров через короткое время возвращаются обратно домой. Они сокрушены подавлены силами дьявола в странах, где работали. В чем причина? Их жизнь не соответствовала Евангелию, которое они проповедовали. Они так и не пришли к познанию Господа Иисуса Христа и полноты Святого Духа. Возлюбленные, для того, чтобы приводить народы ко Христу, Мало иметь новые совершенные методы и стратегии. Все планы, которые мы строим, ничто, если Иисус Христос не господствует во всех сферах нашей жизни. История еще не знала такого времени, когда злые духи с такой невероятной силой вырывались бы из недр ада. Беззаконие наполняет землю, народы восстают друг против друга, и все это происходит потому, что сатана выпустил свои демонические орды на последнюю войну со святыми. Но Бог вовсе не застигнут врасплох тем, что происходит в этом мире. Его не удивляет ни всплеск наркомании, ни кровавая волна абортов. Так какова же его реакция в это время беззакония и разврата? Что он предложит в противоядии отступничеству и возрастающим силам дьявола? Что Бог будет делать в это время краха? Его ответ всегда был одним и тем же с новой силой провозгласить победу Христа. Бог всегда в таких случаях выдвигал чистый остаток мужчин и женщин, которые были истинными свидетелями Его спасительной и очищающей силы. И все это действенно в наши дни. Его план заключается в том, чтобы на сцену этих действий Антихриста выставить отдельную группу исполненных Христом, богобоязненных мужчин и женщин, которые будут жить в полном повиновении его руководству и власти. Этот принцип мы наблюдаем по всей Библии. Вспомните условия, в которых оказались израильтяне в Египте. Божий народ потерпел полный крах и кругом царило отступничество. Израиль был подмят под пятой сатаны, который всячески манипулировал властями того времени, побуждая издавать законы, соответствующие еще более жестокому э, преследованию этого народа. Эти законы способствовали угнетанию народа. Божье свидетельство на земле подвергалось насмешкам со стороны дьявола. Этот период был темной полосой в истории Израиля. С течением времени люди стали падать духом, они начали отступать от веры, предаваясь плотским удовольствиям, которые были в то время в Египте. Все более частым явлением стало идолопоклонство и блуд. Положение, в котором оказался Израиль, казалось безнадежным. Вера у народа постепенно умирала. Какова же была реакция Бога на восстание сил тьмы? Стал ли он возмучать соседней империи идти против Египта, или же он возбудил гражданскую войну в самом Египте? Послал ли он ангелов-губителей на них? Нет. Бог не стал этого делать. У него был совсем иной замысел. Вместо этого он избирает всего лишь одного человека – Моисея. Моисей был человеком молитвы и полностью полагался на Бога. Он сказал «нет» удовольствием, праздности и искушением Египта. Напротив, он жил под полным руководством Святого Духа. Он не строил своих собственных планов и целей, он не стал рассчитывать на собственные силы, а вместо этого полностью положился на великого сущего и на его руководство. Моисей вернулся от горящего куста, имея непосредственное представление о Божьей святости. Итак, в эти трудные времена, в истории Израиля, когда казалось, что Божий народ не устоит против натиска врагов, Господь избирает одного человека, способного стать его истинным свидетелем. И этот человек смог сокрушить целую нацию, в то же самое время поднять другую. Бог сделал все это через одного человека. В то же самое время... Мы видим пример Самуила. В данном случае мы сталкиваемся с таким же поколением людей, погрешшим в отступничестве, разврате и неверии, в то время ковчег Божий был взят от Израиля. Или первосвященник, человек ленивый и самодовольный, позволял своим сыновьям чинить разврат среди священства. Во время их служений как священников, царили прелюбедеяния и блуд. Но Ирий настолько привык жить в праздности, что не хотел останавливать своих сыновей на этом нечистом пути. Настал момент, когда над всей религиозной системой Израиля Господь написал слово «Ихавот», что означает «Дух Господень отошел». Сатанинские силы вновь пришли к владычеству и с привычной точки зрения могло показаться, что все, что Бог созидал прежде, лишилось основания и восстановления невозможно. Но Господь все это время готовил замену. Маленького мальчика по имени Самуил. В то время, как священники вокруг него погрязли в блуде и обжорстве, Самуил учился слышать Божий голос, и когда он становился все ближе и ближе к Богу, Дух Божий наполнил его пророческим словом. Он стал живым свидетельством, доказательством того, что Бог всесилен. Писание говорит нам, что по мере того, как Самуил рос, он не ронял ни слов на ветер, то есть во всех его словах чувствовалась силой власть. А так как он обладал Божьей властью, ни один народ не осмеливался выступать против Израиля на протяжении сорока лет. Итак, снова Господь избирает одного человека быть свидетелем всему народу. Богу не нужны были ни армии, ни организации, ни какие-либо еще другие нововведения. Все, что нужно было, один праведный человек, тот, чье служение было полностью предано под Божье водительство. Этот же принцип мы наблюдаем во времена Неемии. Не во времена Немии стены Иерусалима были разрушены, а сам город превращен в прямом смысле в груду камней. Церковь же полностью отошла от веры, не осталось ни одного свидетельствующего. Развращенные государства, окружающие Израиль, подвергали жестоким преследованиям народ, насмехались над любой работой, за которую бы они ни брались. Что сделал Бог во время этой разрухи? Неужели Он послал им Иисус на помощь хорошо вооруженное ополчение, либо направил дворцовую стражу, чтобы разгромить всех злобных противников. Нет, Бог снова избрал всего лишь одного человека — Ниимию. Вот человек, в сердце которого была печаль по Иерусалиму. Не имея много времени проводил в молитве в посте и сокрушении, потому что обстановка в Израиле его очень тяготила, он усиленно изучал Слово Божье, находя в нем пророчество и возрастая в духе. Несмотря на то, что не имея служил виночерпием при дворе царя Артаксеракса, он оставался в стороне от царившей в его окружении жестокости и злобы. В то время как в Израиле процветало любостяжание, распущенность и безбожие, он хранил свой путь в чистоте перед Господом. Те же, кто слушали его проповеди, очищали свои души. Вскоре волна новой жизни захлестнула землю. Как написано, и очистили священники и левиты, и очистили народ и ворота и стену. Дом Божий также был очищен от всякой плотской нечистоты. Ниния послал работников в храм, приказывая им, «И я хочу, чтобы здесь не было ничего нечистого. Вынесите из храма все, что связано с идолопоклонничеством, и сожгите все это». Возлюбленные, это и есть Божий взгляд на пробуждение. Мы должны вычистить каждую щелку в своем сердце, где есть еще что-то нечистое, неосвященное. Ни одного темного местечка не должно оставаться». Где же Неимия черпал такой духовный авторитет, приводивший в трепет отступников и возвративший в храм страх Божий? Царь не давал ему этого. Церковный епископ тоже не смог его дать. Не получил он его и в библейской школе. Нет, этот авторитет Неимия получил, стоя на коленях, плача, сокрушаясь, желая познать Божье сердце. А так как он был человеком молитвы, он смог раскаяться в грехах всего народа. Как написано, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред тобою и исповедуюсь во всех грехах сынов Израилевых, согрешили и я, и дом отца моего, мы стали преступны пред тобою и не сохранили заповедей. Во времена Иезекииля Отступничество достигло небывалых размеров, и именно в этот момент Бог ищет человека, который станет его свидетелем. В одни жизни Иезекииля Израиль был полон похоти и гордыни. Мужчины занимались мерзостью с женами своих соседей и даже со своими невестками. Некогда святые пророки отошли от веры, полюбили богатство и перестали отличать мирское от духовного. Вожди страны стали походить на жадных волков, стремясь обогатиться нечисто путем, проливая кровь, обманывая и притесняя бедных. Все это так похоже на наше время. Израиль настолько отошел от Бога, что Господь сказал, дом Израилев стал похож на мусорную свалку. Нация настолько ослабела, стала мирской и беспомощной, что Бог выставил ее на посмешище всему миру. Он сказал, за это отдам тебе на посмеяние народом на поругание всем землям. Какой суровый приговор? Бог говорил Израилю: Вы настолько возненавидели все святое отдав себя плотским похотям, что я заберу от вас свое свидетельство. пророк Иезекииль к тому времени уже состарился, и дни его на земле были сочтены. Итак что же Бог сделал в этой ситуации? Он сказал Иезекиилю, Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за землю сию, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Только представьте, судьба Израиля зависела от того, сможет ли Бог найти хотя бы одного праведного человека, на которого бы он мог положиться. Однако он сказал Иезекиилю, но не нашел, и так и залью на них «Негодование мое». Бог говорил те же слова пророку Иеремии. «Походите по улицам Иерусалима и поищите, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим». Бог сказал ему, «Я пощажу весь народ, если смогу найти хотя бы одного человека». Кто смог бы встать в проломе, мне нужна лишь одна душа, полностью отдавшая себя моей воле. Возлюбленные, сегодня во всех церквях во весь голос призывают искать приемлемые и совершенные способы несения благой вести миру. В результате появляется огромное количество странных программ, потворствующих плоти. За годы своего служения я видел, как много появлялось и исчезало таких программ. В них нет ничего, кроме ублажения плоти, а жертве Христа не уделяется никакого внимания. Они привлекают огромное количество людей, которые ведут пустую жизнь, так и не наполнив ее вестью Евангелия о служении Богу, отделяя себя от мирских похотей. Мирские смеются над этими программами, им они кажутся полным сумасшествием. Разработка таких Сумасбродных программ может заниматься практически любой служитель, любой простой пропагандист. Любой человек может сам вести сатанинский образ жизни, а выпускать в свет кажущиеся на первый взгляд благочестивые программы. Действительно, все, что нужно, чтобы построить большую церковь, это острый ум и способности хорошего управляющего. Однако, если делать это без Божьего руководства, без Его святости и праведности, это будет зловонием в Его ноздрях. Это Евангелие, за которым нет истинного свидетельства, оно не будет иметь силы освобождать. Я также заметил за многие годы, что чем более проповедник отходил от веры, тем более он пропагандирует нововведение в массы, а Евангелие носит развлекательный характер». А свой успех он основывает на цифрах и больших суммах денег, но ни один из этих проектов не оперирует на свидетельство, а все потому, что у них другое Евангелие, другой Иисус. Истинный богобоязненный пастор имеет в служении одну лишь цель не дать покоя душе своей до тех пор, пока Иисус Христос не воцарится во всех сферах Его жизни и подчинит тебя и своих овец в послушании. Святому Духу. Любой человек, кто своей жизнью являет свидетельство силы Евангелия, становится главной целью гнева сатаны. Если вы стремитесь и жаждете в полноте познать Христа, сатана начинает открытую войну против вас. Когда он видит, что вы воистину преданы, видит постоянство в молитве, отречение от плотского, он постарается всеми силами уничтожить ваше свидетельство. Почему? Потому что это свидетельство – Божий ответ на разрушение и отступничество. Вот почему в книге Даниила говорится об огненной печи. Сатана разработал коварнейший план, чтобы уничтожить в Вавилоне свидетельство силы Божьей. Кульминацией этого плана была раскаленная печь, в которой все живые доказательства истины Божьей должны были бы быть уничтожены. Трое молодых – Искренне боящихся Бога израильтян служили в верховных кругах власти Вавилона. Они были видимым, истинным свидетельством убеждений, которые они проповедовали. Они отделяли себя от греховной жизни Вавилона, свою жизнь они посвятили молитве. Эти трое не были ни пророками, ни священниками, но они были обычными мирянами. Однако они оставались верными Богу и чистыми сердцем, находясь среди идолопоклонического народа. Конечно же, все это возбуждало ярость у дьявола, и он нашел в сердце жестокого вавилонского царя то, что могло бы уничтожить их. Царь сразу же воздвиг огромного золотого истукана и объявил его богом наций, предметом, которому все должны были поклоняться. Затем он созвал всех чиновников и служащих из всех народов, находящихся в подчинении вавилонской империи, для того, чтобы вводить новую религию. Когда по велению царя начали играть ритуальную музыку, все должны были бы кланяться этому новому богу. Сатана также побудил царя построить гигантскую каменную печь и постоянно поддерживать в ней огонь, чтобы все могли видеть белые языки пламени, вырывающиеся из нее. Позвольте задать вам вопрос. Зачем все это сатане? Он наверняка знал что ни один правитель, судья или блюститель порядка во всей Вавилонской земле не станет противиться новому закону. И не было никакой необходимости в угрозах. И действительно, многих наверняка привело в недоумение это решение царя. Они думали, зачем кому-то нарываться на неприятности. У нас все хорошо, есть день, есть пища, хорошая жизнь, а тут новая религия нам тоже по душе... И кто будет от этого отказываться? Итак, зачем же вообще нужна была эта огненная печь? А нужна она была сатане. Это все его проделки. Им овладело желание во что бы то ни стало стереть с лица земли этих трех молодых людей. И ему захотелось поскорее избавиться от трех свидетелей божьих, оставшихся в Вавилоне. Дьявол посчитал нужным идти так далеко извратив ум царя всего его правительства только для того, чтобы уничтожить этих трех мужей. Он создал в стране такую ужасную обстановку, что тех, кто пытался бы противостать ей, полагаясь на собственные силы, даже этих троих молодых людей ждала неминуемая смерть. Однако со звуками музыки они не поклонились истукану. Сатана была в ярости. Затем царь произносит ужасные слова, и тогда какой бог! «Избавит вас от руки моей. Разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее». И вот трое рабов Божьих стали мишенью дьявола, и он угрожал им. «Кто вы такие, что полагаете, что сможете избежать участи, уготованной вам мною? Я сломлю вас и уничтожу ваше свидетельство полностью». Подобное происходит и сегодня. Пламя, которое обрушивает на нас, во много раз сильнее, чем было у предыдущих поколений. Сатана сегодня манипулирует всеми достижениями технологий нашего времени, направляя ее на обольщение, похоть, угождение плоти, соблазн. Почему же сегодня мы сталкиваемся с этой раскаленной печью соблазнов? Почему для поднятия спроса на вполне обычные товары используется реклама с эротическим уклоном. Почему в интернете сейчас сотни порнографических сайтов, на кого направлен весь этот поток нечистоты? Он не может быть направлен на развращенные массы. Они и так уже дети сатаны, если смотреть по Писанию. Он направлен на святых божьих. На тех, кто любит Бога и кто посвятил Ему полностью свои жизни. Итак, возлюбленные, давайте будем жить во свидетельство всем народам, чтобы наша проповедь Евангелия, она была сильной и мощной, чтобы наша жизнь, она была свидетельством всему этому миру. Аминь.